И действительно, рабочий, что это вариант, что это вариант, что этот вариант, они все рабочие, абсолютно. Ну вот здесь вот мелкодисперсную вот эту вот пыль, пыль, все равно немножечко, немножечко он оставляет. Крупничок он как бы не магнитит, а вот мелкодисперсная пыль, все равно после него магни... как бы, когда размагнитишь, да, ну, в нашем случае, в моем случае, это была отвертка, пинцет. Как-то вот чуть похуже. Друзья, всем привет. Ну, такой коротенький видосик. Буквально, не знаю, вот видно, да? Одна коробка, другая коробка. Машинка для стрижки волос. И, как вы уже догадались по названию ролику, это все размагнитизаторы, демагнитизаторы, размагничиватели, их там называют. Кто как хочет и кому как нравится. В общем, давайте сейчас покажу, из чего я сделал. Ну, понятное дело, что это постригалочка уже, размагничиватель. Ну, и вот эти вот две коробки вскроем, посмотрим. Кому интересно, смотрим видос до конца. Может быть, кому-то пригодится. Я до этого дня не задумывался, что мне эта штука очень даже необходима. Как-то без нее справлялся, но сейчас вообще с ней вообще по кайфу. Все, погнали смотреть, что к чему и почему. Итак, друзья, давайте начнем э, вот, э, с этой хе -хе, интересной штуки. Вот машинка для стрижки. Э, вот такая вот. Это вот, рабочий вариантик. Но ну, он давным-давно уже свое жил. Тяжелючая капец. Э, что тут пишут? Не знаю, видно нет. Э, 10 ватт. 220 вольт. 50 герц. Давайте сейчас ее э, вскрою, эту машинку и эту, и посмотрим разницу. Ну Понятно, что там половину надо выкинуть, запчастюлина, чтобы сделать э, размагнетизатор. Как работает, сейчас покажу. Здесь просто его прикрутил для антуража, так сказать, необычный магнетизатор. Здесь э, поставил лампочку на, 200, на 220 вольт, как индикатор. Вот она включена, выключена. Вот он магнит. С этой стороны, понятное дело, магнита нет. Здесь рычаг. Все, вскрываем. Так, вскрыл машинку. Вот она рабочая. То есть, здесь два винта открутил. Выкинул вот эти пружины. Выкинул вот эту часть. Сейчас покажу. Вот она лежит. Все в коробке. Все, что подкручивал. Вот. Все механизмы. Все поснимал осталось только мужики катушка в итоге что я сделал она здесь одна катушка в итоге ее открутил эти пластины достал развернул и вставил их э, с этой стороны катушка как стояла так и стоит а не катушку я тоже развернул вместе с пластинами вот единственное вот это вот перевернул если видно да то есть вот этот э, зуб стоит с этой стороны Теперь он стоит с этой стороны. Лишнее вот здесь вот, вот эти вот перегородки, вот здесь просто их откусил, да и все, чтобы они не мешались. Провода нужно было опустить вот сюда. Подпаял лампочку на 200, эта лампочка на 220 вольт. Вот, здесь просто зачистил, впаял провод вот так, а здесь к выключателю. Они сейчас отключены, Поэтому так смело все это дело показываю. Все, то есть, чтобы знать, включена она или не включена, ее не слышно, эту катушку, она одна. Абсолютно ее не слышно. Вот и все. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас ее собираю, эту машинку убираю, а на этом примере покажу. Есть другие машинки, мужики. Сейчас тоже есть у меня еще один вариантик. Есть машинки вот такого плана. Вот я их тоже раскрутил. Здесь катушечка вот такая вот. Ну, как делают некоторые, вот это все снимают. Вот так вот корпус отпиливают, оставляя э, часть э, катушки снаружи. И тоже работает как э, э, демагнитизатор, размагничиватель и так далее, и тому подобное. Но я ее пока трогать не буду. Может быть, куда-то пригодится. Машинка «Витек». Витек Алекс. Так, ну машинки собрал. Эту уже подключил. Сейчас а, камеру на штатив и посмотрим, как это работает на примере этой машинки. Вот, а, понятно, да? Развернул, вырезал окно. Ну, так не брежненько. Но тем не менее, как смог, так и вырезал. Все. И покажу, как работает. Итак, друзья. Значит, имеем отвертку, да, неважно какую, ну, буду показывать на примере вот этой, и этой, там, любой другой, мы к ним еще вернемся. Давайте на примере вот большой отвертки. Вот здесь у меня есть стружка, если вам видно. Это я с токарного станка принес, она легкая. Вот, посмотреть то, что отвертка на данный момент она не магнитит никак. Давайте ее намагнитим. Вот, обычная вот эта вот Наша подстригалочка. Я повторюсь, прикрутил для антуража. <свят> такой вот креативненький такой вот подход. Главное, что она целая осталась. И намагнитим. Включим буквально там на секундочку. Включили и выключили. Ну и посмотрим. Мужики. Я думаю, видно, как намагнитилась отвертка. Просто секунда делов прошла, да? А теперь надо ее размагнитить. Что мы делаем? Конечно же, берем и вот таким вот образом размагничиваем. Пару раз, можно даже и раз одного достаточно. И что у нас получается? Заскочила сверху. 100% размагнитилась. Еще разок. Берем, включаем и выключаем. Нет водя. О, Во. Какая борода. Бородынь получается. И еще разок размагнитим. Попробую с первого раза. Просто вот так отвел. И что мы имеем? Что-то заскочило непонятное. Никого не берет. Маленькую я не знаю, она разманиченная. Вот, секундочка. И уже борода имеется на отвертке. И все. Размагничено. То есть способ с машинкой для стрижки волос, мужики, рабочий. Идея не моя, но рабочий. Вот такой вот получился дизайнчик. Главное, что вот лампочка есть, чтобы не забыть ее выключить, чтобы она не грелась. Катушка, напомню, судя по всему 10-ваттная здесь одна что-то 10 минут не знаю что за 10 минут вот 10 ватт написано дальше как вы уже могли догадаться не давайте начнем вот с этого которого не видно тоже а, лампочка имеется так что там уже пишет сейчас а... что, телефон перегрелся что ли так что там телефон заглючил тоже лампочку поставил но это слышно как гудит здесь стоит катушка мужики 40 ватт почему 40 ватт сейчас объясню потому что я ее достал из этого корпуса и здесь вот такие были параметры 0,2 ампера 40 ватт кому интересно это, значит, катушки. Давайте я сейчас вскрою. Вот, друзья, здесь, значит, две катушечки. Корпус, как поняли, да, это коробка, распред-коробка. Там выкусал лишнее вот эти усиления, так, чтобы она становилась на дно. Это катушки с насосов, со стиральных машин. Вот у меня еще не разобранная. Здесь я не знаю, сколько она ват. Какие-то цифры есть, но почему-то непонятно для меня. Больше никаких обозначений. То есть помните, да кто там помнит? Никто не помнит. Пару лет назад разбирал там стиральные машинки, поставались, вот лежали, пару лет ждали. Ну, в пылище все, но уже эти, конечно, попродувал, уже попрочищал. Ну вот одна осталась так непонятной вариантик вот то есть сначала я хотел э, выпилил вот этот корпус вот он мужики сейчас покажу э, вот он этот корпус тут крыльчаточка стояла все разобрал отпилил вот эту часть тут срезал то лишнее туда-сюда и как многие там в интернете смотрел но идея повторюсь не моя там изолентой вот так обмотали и там микрик поставили кнопочку и все и до свидос ну, а зачем изолента, когда можно вот в распередкоробку коробку все это воткнуть, э накрыть крышкой, оно там ее прижимает, фиксирует. Не боитесь, я все из резетки подключал. Поэтому не под напряжением. Но для хотел, мужики, выпилять. Вот здесь даже разметил. Выпилять и э галить вот эти вот вещи. Потом подумал, допускай да будет закрыто. Какая разница, все равно работает. Э выключатели сделал э в стороне, так чтобы площадь была То есть какая-то габаритная Большая деталюха вот. вот штангель намагничивал Размагничивал Вот он здесь прекрасно по плоскости размагничивается Сейчас мы к той вернемся Это такая же, мужики вот Катушка с такого же двигателя Только уже на 30 Ватт Почему знаю? Потому что вот с нее корпус И на ней написано Вот такие вот вещи 30 ватт, это вот эта катушка это 40 ватт вот такие вот дела все здесь припаяно никаких нету этих фишек немножечко паяльником поработал ничего тут страшного ужасного нет, отпиливал ножовкой вон она лежит, вон ножовочка по металлу она достается это пластина вот так вот спокойненько из катушек достается в кисы зажимается и отпиливается вот, готовый вариант, хотел хотел я его сначала купить потом посмотрел доделают да люди, почему бы и нет кнопки не стало, вот выключатель поставил вот как то так поэтому вот так вот закрывается, других не было распредов вот с такими вот шишками. Ну, это хорошо. Ее можно всегда э, вскрыть. Мужики, как это бы, сделать? Сейчас открою. Вот. Ее можно всегда вскрыть и проверить э, проводку, прощупать, либо пиромером э, замерить да, э, температуру. Вот. Очень удобно. А также ее потом и заглушить. Не боитесь, я все отключил. Поэтому смело так все это дело трогаю. Как-то так. Места там предостаточно в коробке. То есть, вентиляция какая-то там, незакрытое пространство. Все это дело нормально себя чувствует. Так, ладно, сейчас я ее закрою и вернемся вот к третьему варианту. А, стоямба, как мы вернемся? Мы же на ней еще не поработали. Давайте сейчас камеру на штатив ключу стружка как работает так надеюсь видно ага. все, все отключено мужики поэтому подключаем проверяем но ну, это гудит это гудит мы уже слушали гудит здоровский 40 ампер проверяем не магниченая Слабомагниченная. Еще. Вот через крышку хуже магнитит, мужики. Хуже магнитит через крышку. Нежели вот было вот с машинкой. Но все равно намагничивает, потихонечку намагничивает. Но зато она обалденски размагничивает. Давайте сейчас намагнитим. Намагнитим отвертку машинкой. О, размагничивает вот, она вот таким вот образом офигенский прямо в ноль вообще четко даже мелкодисперсную стружку сейчас я ее покажу вам от болгарки вообще в ноль размагничивает так приволоки со станка на с металл вот такой вот пляки от отрезных дисков Видите, ничего нет. Давайте сейчас вот. намагничу. Просто машинка лучше намагничивает. Смотрите. Какой собирает ежик. Во. А теперь давайте размагнитим в ноль. Так сказать, даже вот сейчас вот так вот возьму прям с ежиком, с вот этим. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Никого. Стружка остается вот здесь. Ну, ее просто сдуть, когда она выключена, все. Офигенно размагничивает 40 ватт. Давайте дальше, что? Ну, намагнитим намагничивает но слабее слабее но размагничивает офигенский давайте к третьему варианту вернемся так мужики ну скрывать я его не буду скрывать я его не буду катушка извиняюсь Катушка та же самая, только вот не обрезанная. То есть, вот эти вот части, я их не обрезал, а в крышке вырезал там, где мне нужно, прям вот даже серединочку оставил. И кнопки расположил сверху, слева, справа. Вот такой, больше верстачный вариант. Это вставочка с самого корпуса насоса. То есть, я ее... Обрезал как мне надо, лишнее удалил, и она такой вот хомутик получился вот, вот так вот. Можно, конечно, и без него, ну, пускай будет. Его всегда можно снять и всегда можно поставить. Все то же самое, только расположение э, кнопок здесь я сделал в стороне, чтобы была площадь. Возможно, где-то что-то придется, э, габаритное какое-то, где-то снять э, магнетизацию. да, ну, неизвестно. Но а здесь вот вот такой вот вариант, то есть э, сверху. Чем он хороший? Да тем, что вот сверло здесь размагничивать вообще шикардос. Оно заходит, э, мужики, э, как бы сверло сюда, да идите, что я там показываю пальцами, где-то что должно быть... А сверло ага, должно быть сейчас секундочку вот десяточка десяточка новенькое сверло вообще ни разу даже не стояла нигде вот как есть так и есть специально для вас берег берег для этого случая нигде не стояла ни разу не работала с магазина проверяем не магнитится ну наверное на заводе его не магнители я так думаю есть магнитик у меня мужики вот здесь лежит вот, мы сейчас даже на нем проверим сразу да, ежик такой собрался ух ты и давайте его сейчас размагнитим при помощи вот вот этой вот приблуды. При сейчас ее включаю. Проверяем, ага. лампочка видна, да? Горит? Не горит. Все, тут оно как бы и проходит и так, и так. Можно это все снять и просто провел, да, можно вот так вот, можно как угодно. Чисто. Очень удобно. очень. У меня, мужики, пинцет, э, вот этот, когда-то я его намагнитил, но еще этих приблуд у меня не было, и он мне постоянно набирал э, мусор. Ну, намагнитил там специально, чтобы просто на магните чтобы где-то что-то там э, держалось и не отваливалось вот. а теперь я его очень легко и просто э, сегодня размагнитил наконец-то вот таким вот образом включаем в ноль в общем друзья на этом можно видос закончить я просто повторил чей-то эксперимент и действительно рабочий что это вариант что это вариант что этот вариант они все рабочие абсолютно но вот здесь вот мелкодисперсную вот эту вот пыль пыль все равно немножечко немножечко он оставляет. крупничок она как бы не магнитит а вот и мелкодисперсная пыль все равно после него, как бы, когда размагнитишь, да, ну, в нашем случае, в моем случае это была отвертка, пинцет, как-то вот чуть похуже. Вот этот и вот этот вариант вообще в ноль размагничивают. Вот, что даже вот пыль не берется. Мелкодисперсная, металлическая. Вот как-то так. Все, мужики, кому понравилось, вот такие вот самоделочки для мастерской, так как вот есть сверлилка, бывает так, что сверло в некоторых моментах, в некоторых я вообще сверлю вот через магнит, то есть чтобы стружка не разлеталась, сверлом сверлю через магнит и теперь спокойно могу, ну, могу сверло в любой момент размагнитить. Не составляет большого, большого труда, также могу размагнитить уже риссы. Они бывают тоже намагничиваются, каким образом, я не знаю, точишь-точишь, а стружка прилипает и потом уже такая вот ерунда получается. А здесь вот размагнитил, да и до свидос. Вот, как-то так. Короче, можно <бой> обойтись, говорится, малой кровью. Вот лампочки стоят только 100 рублей и кнопки вот эти вот по 30, две штуки, это 60 рублей и здесь вот я потратил, грубо говоря, 300 рублей, 360 рублей и три аппарата изготовил из кое-чего и палок. Вот, как-то так. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек. И инструменты рабочие. У кого есть возможности и кто работает с металлом, обязательно делайте. Обязательно. Это это мега крутая штука. Все, скоро увидимся.